Всем привет, меня зовут Марат, это компания Фундамент СПБ, в этом видео мы расскажем о том, как мы строим разноуровневые монолитные перекрытия, сейчас мы заехали на один из наших строящихся объектов, который находится в Агалатово, здесь мы строим дом в современном стиле, в один этаж, пошли смотреть! Краткая справка по объекту. Сейчас мы находимся в коттеджном поселке История Парк, это возле Агалатова. Здесь возводится одноэтажный дом площадью 250 метров квадратных. Архитектурный проект дома разработала студия ЯСА. Мы уже выполнили конструктивные решения и приступили к строительству самого дома. В летний период мы заливали фундаментную плиту. Уже в начале осени приступили к устройству скен и колон первого этажа. Объект примечателен тем тем, что здесь устраивается перекрытие в три разных яруса это делается для того чтобы соблюсти архитектурный облик здания опять же в процессе разработки архитектурного проекта э, проектировщик разрабатывает помещения с разными высотами потому что в каких-то помещениях нет задачи поднимать потолки высоко или это даже будет наносить ущерб э, всей картинки, допустим в гараже навес под машину или в спальне нет задачи делать потолок высотой 4 метра опять же в здании также есть помещения в которых необходимо создать воздушность ощущение большого пространства и там уже перекрытие поднимается выше Здесь, например, у нас есть навес под машину или спальню высота, высота потолка составляет 2,94-3 метра В помещениях гостиных, общесемейных пространств. Высота потолка уже 4 метра Там это нужно для того, чтобы э, создать ну, большее пространство на меньшей площади а, Также есть козырьки, навесы, балконы там э, он делается чуть-чуть ниже для того, чтобы общая картинка была э, более ясной и была ярко выраженной зоны навесов. Также, если вы делаете плоскую кровлю сверху, необходимо учитывать пирог, который устраивается над ней. Над теплыми зонами есть зона утеплителя, которая создает достаточно объемный пирог, порядка 300-400 мм. И на этапе уже разработки проекта архитектор все эти нюансы учитывает. Исходя из этого, создается перекрытие. На строительной площадке устройство перекрытия начинается с монтажа опалубки. В комплект опалубки перекрытия входят металлические стойки. Вот эти красные элементы, которые расставлены с определенным шагом. Балки, конструкционные перекрытия. Это вот эти желтые элементы, которые устраиваются в два яруса для того, чтобы создать жесткую конструкцию, которая выдержит основную нагрузку в процессе укладки бетона. На нее сверху уже устраивается фанерное поле. Это является палубой, так называемой, на которую в перспективе будет наливаться бетон. Она будет передавать нагрузку на деревянные балки, через которые потом железная стойка уже будет опираться на фундамент. И в процессе набора прочности очень важно, чтобы эта палубка никуда не сместилась, выдержала нагрузку до момента того, когда бетон уже возьмет на себя нагрузку. Также в процессе устройства перекрытий зачастую бывают балки, под них отдельно выставляется опалубка, у меня за спиной можно увидеть э, вот такую отдельную конструкцию, сейчас сверху поднимемся, посмотрим повнимательнее, это элемент опалубки, в которой в перспективе устанавливается арматурный каркас и заливается бетоном совместно с перекрытием, который позволяет создать консольные вылеты, большие пролеты в телеконструкции. Сейчас мы поднялись наверх здесь уже смонтирована опалубка практически по всему зданию сверху у нас значит опалубка это лист фанеры на который уже можно укладывать арматурный каркас после очистки снега есть понижение для несущих балок о которых я говорил балка формирует у нас ребро жесткости которое не позволяет перекрытию там прогнуться или треснуть в перспективе эксплуатации это такое вот понижение сформированное из горизонтальные и вертикальные опалубки, в которые уже уложится арматурный каркас там с хомутом и усиливающими рабочими стержнями. Есть выпуска от колонн первого этажа, который будет в нее загибаться для жесткой заделки. В целом балка с одной стороны у нас опирается на несущую стену из газобетона, в промежутках опирается на колонны. Опять же, проектирование колонны балок уже производится на этапе разработки конструктивного раздела. Проектировщик проводит расчеты уже делает выводы где это надо делать где нет в этой зоне у нас Предусмотрено повышение перекрытия с отметки на верхнюю, здесь выставлена торцевая опалубка, после бетонирования основной поляны выставится вот этот торец опалубки и уже будет заливаться совместно с верхней крышкой. Такие парапеты в наших проектах где-то делаются из газобетона, здесь проектом предусмотрен монолит, видимо, ввиду того, что здесь есть большая нагрузка, ее необходимо Выдержать. В этой зоне у нас предусмотрена усиливающая балка под консоль, которая формируется в углу здания. Это необходимо для того, чтобы исключить дополнительные колонны в углу и сделать там в перспективе структурное остекление, которое не будет создавать препятствий для обзора своей территории значит выглядит это следующим образом в зоне стены из газобетона устраивается вот такая балка и опалубка устанавливается по краям дальше у нас формируется уже пространство под будущее окно опалубка поднимается выше здесь у нас будет установлена палуба которая будет заливаться совместно с будущим перекрытием Пока здесь еще ведутся плотницкие работы и выставляются опалубки, после завершения уже начнется этап армирования. После завершения работ по устройству опалубки начинается процесс армирования конструкции. В этом этапе важно правильно изготовить арматурные изделия, которые предусмотрены проектом. И также правильно уложить рабочие стержни, для того, чтобы не нарушить шаг, для того, чтобы не уменьшить несущую способность конструкцию. Сейчас ребята подняли уже арматуру наверх. После очистки снега будут приступать уже к укладке каркаса и к будущему бетонированию. Так выглядит рабочее место арматурщика это значит стол на котором производится гибкой арматуры есть гибочный станок здесь на объекте у нас ручной гибочник потому что диаметры арматуры позволяет гнуть руками и так в целом получается более аккуратно в проекте зачастую есть спецификации элементов которые необходимо согнуть и установить в конструкцию гибочник стоит листает проект находит элементы, которые нужны, сколько их штук, отрезает из пачки арматуры нужные длины элементы и стоит уже гнет. Здесь в проекте 8 разных элементов, которые необходимо согнуть. Есть п-образные элементы, они применяются зачастую для обрамления плит перекрытия. Это нужно для того, чтобы заанкировать конечные стержни арматуры для того, чтобы в зоне опоры арматура не сгибалась, тем самым плита не трескалась. Кстати, в многих проектах почему-то этого нету. Практика показывает, что лучше их использовать. Они в нашем проекте разной величины применяются. Есть вот такой небольшой P-образный элемент, который будет устанавливаться в зоне опоры стен. Есть более большие конструкции, которые завязываются уже с балками, где у нас разноуровневый перепад. Есть в проекте также Г-образные элементы, они зачастую применяются в зоне перевязки колонн и перекрытия для того, чтобы занкировать эти конструкции. Есть вот такие С-образные элементы, которые устанавливаются на перепаде высоты для того, чтобы сохранить монолитность конструкцию и ее обвязку. Никаким другим элементам это сделать невозможно. Есть э, традиционные лягушки. Тот, кто знает ответ, для чего они нужны, напишите нам в комментарии. Лучшего наградим. Вот. Ну, в целом, это э, важно иметь настройки понимающего арматурщика, который сможет из альбома и пачки металла изготовить нужного, нужных размеров изделия. Также прошу заметить, что точность изготовления этих элементов 5 мм. То есть, все это достаточно точно. Это не на палец, не на глаз делается. Это делается прям по чертежу вот после изготовления этих изделий они складываются здесь ну где-то возле гибочного станка и в процессе уже вязки каркаса ребята берут их поднимают наверх и устанавливают после того как все это дело устанавливается приезжает технический надзор который тоже с чертежом проходит и смотрит что все изделия и вся арматура уложена в соответствии с проектом и дается добро до бетонирования На сегодня все, мы рассказали про разноуровневое перекрытие, кому было интересно ставьте лайки, у кого есть вопросы пишите в комментарии, мы обязательно на них ответим. С вами был Марат, компания Фундамент СПБ, стройте дома, всем пока!